Всем привет любители h 2 У меня для вас офигенная новость Это видео Приглашение на данный сервер Bugs Game Открытие 8 января в 20.00 по МЦК. ребятушки. Заходим, кайфуем Наконец-то вы увидите пвп контент На этот сервер я иду однозначно Ну я думаю на месяцок На пару вот. Время покажет Сервер x50 Данный сервер будет как классический крафт Насколько я знаю, этот, этот э, сервер у нас Интерлюд. Вот э, будем просто разбамбрывать э, или за лучника, или за мага, какого-то. Я очень сильно хочу начать за орка, за детство или за гном и потом взять сап на мага или на лучника. вот, ну хочется на мага, честно говоря, давно за магов не играл чтобы проворасточить себе аркану, чтобы она сияла, понимаете? и будет просто долбежка, поэтому все заваливайтесь со мной, я ищу маленькое пати себе хотя бы человека 4 это биш по-любому и такие же три дома то есть как и я чтобы просто биш нас лечил, а мы просто долбили всех э, по ассисту Подписывайтесь на канал, ребята, смотрите стримы Bugs Game, Топ Сервер Всех с наступающим Новым Годом, ребятушки Всем здоровья вашим родным родителям Всех обнял Торжественно Торжественно